можно ли сделать обряд изгнания нечистой силы с человека много лет ничего не могу поделать мучаюсь сама и мучу родных мне людей может быть это родовое проклятие не знаю но и не болезнь если можете помогите пожалуйста завтра у меня день рождения как проверить если у человека порча если у человека тяжелое влияние приворот там и так далее человек сходит с ума то есть человек становится беспокойным худеет дальше делает поступки или совершает поступки которые не может сам себе объяснить. у человека появляется либо апача